Всем привет! Ребят, на связи Виктор Бандалет, и это видео послание именно для моих друзей в социальных сетях и может даже не друзей, а, может каких-то коллег, либо просто мимо проходящих, которые заметили это видео, неважно где вы его смотрите, наверное, значит не зря. Я хочу вас пригласить 17 января в город Барановичи. В 15.00 я буду проводить мастер-класс о закрытом сообществе Ири. Что это такое? Это не очередная сетевая компания, которая вам обещает какие-то золотые горы, какую-то лапшу на уши вешают и многое-многое другое. Сейчас очень тяжелое положение. Возможно, не очень тяжелое для вас, но каким-либо образом этот кризис и финансовое положение страны и общества вас каким-либо образом затронуло. Я именно поговорю об этом, о финансах, о деньгах. Как вы сможете в ближайшее время, в ближайшие 7 дней, максимум месяц попрощаться с финансовыми проблемами. Если вы знаете пирамиду маслов, самая нижняя планка это... Потребности в еде, наполнение холодильника, коммунальные услуги, образование, одеть детей, выучить и много-много другое. То есть потребность вот заполнить брешь а, в финансовых проблемах. Эти проблемы мы исчерпаем и я расскажу вам выход из этой ситуации. Также расскажу вам о той финансовой пирамиде, в которой вы состоите. Вы должны об этом быть осведомлены. Да, вы состоите в огромной финансовой пирамиде. И хочу вас подстраховать и открыть глаза на некоторые вещи. Хочу просто предупредить, что мест 30 и уже на порядок 23 мест занято, осталось только 7 мест. И если вы желаете изменить каким-либо образом ваше финансовое состояние, чтобы, возможно, если в ваших умах есть бизнес-проекты и вы хотите их осуществить, знайте, что есть. Определенное сообщество, которое сможет вас профинансировать. И э, вообще, как бы, я расскажу, как лишиться проблемы в деньгах навсегда. А, ребят, сразу же хочу, хочу предупредить, я не зову скептиков, я не зову вот этих, которые сядут, сложат руки и начнут, ну давай, говори, говори. Нет, ребят, я приглашаю только тех людей, которые открыты к информации. Если вы решили каким-либо образом поучаствовать в этом мероприятии, для того, чтобы успеть зарегистрировать, забронировать для себя место, оно совершенно бесплатно, но желающих вполне достаточно, потому что мы только неделю назад э, выкинули э, объявление об э, этом мероприятии, уже почти весь, весь зал собран. Заполняйте, не знаю, вверху видео, либо под видео э, есть там анкета, заполняйте ее, бронируйте мест, э, места, и до встречи на этом мастер-классе. С вами был Виктор Бандалет. Пока-пока.